Вы давно закончили школу и отслужили? Рядом с вами не осталось людей, которых можно безнаказанно унижать и задирать? Сходите на полицейского с Рублевки! Вас ждут подзатыльники, удары в живот и... А -а -а -а, в ответ на любое недовольство терпимое!